Всем привет! На связи Александра Бонина. Давайте я вам сегодня расскажу, почему совет «следите за своей осанкой» на самом деле не работает. Но ведь согласитесь, это так. Я думаю, вы часто слышали, когда многие советуют «следите за своей осанкой», когда вы ходите, держите плечи развернутыми, когда вы сидите, старайтесь также спину держать в вертикальном положении и так далее. Но согласитесь, кто об этом постоянно помнит. Это невозможно все время держать в голове и все время вот так себя контролировать. Первые часы, может быть, да, даже один день вы можете об этом помнить и контролировать. Но на следующий день вы либо забудете, либо просто устанете, потому что в этом просто нет смысла. Почему? Потому что на самом деле ваша красивая осанка – это не ваш контроль положения плеч. Это нормальный, равномерный баланс между мышцами лопаток Мышцами плеча и грудной клетки, то есть грудными мышцами. Вот сами подумайте, смотрите, данные мышцы отвечают абсолютно за противоположные функции. Например, грудные мышцы какие функции выполняют? Они, кроме того, что выполняют сгибание в плечевом суставе, они еще и сводят плечи вперед и вовнутрь. То есть получается, когда у нас плечи уходят вот так вот вперед, да, появляется вот эта сутулость, здесь как раз сжимаются грудные мышцы. А что выполняют мышцы лопаток? Абсолютно противоположная функция. Они сводят лопатки вместе, начинают их приводить к грудному отделу позвоночника, и тем самым они тянут плечи наоборот назад и разворачивают их наружу. И что же получается? Здесь у нас с вами на плече еще также есть мышцы, например, дельтовидная мышца. Передняя часть которой опять-таки отвечает за то, чтобы плечо привести вперед, а задняя часть отвечает за то, чтобы отвести плечи назад. И если мы с вами даже смотрим на вот этом локальном уровне, да, то есть это грудная клетка и плечи, то уже даже в этих мышцах можно понять, что если есть дисбаланс, то, естественно, ваш собственный контроль никак на это не повлияет. А ведь часто именно при сутулости что происходит? Грудные мышцы достаточно зажатые, они все время напряженные, и они стягивают плечи вперед. А мышцы, лопата, которые всех их окружают, и задняя поверхность плеча, они часто растянуты и не участвуют активных движений. И поэтому, конечно, мы плечи тогда уводим вперед. И какая наша задача, чтобы сохранить красивую осанку? Это не контролировать себя в этом положении. Почему? Потому что мышцы, которые зажаты, даже если вы немножко расслабитесь, они все равно постепенно плечи сведут вместе, а те мышцы, которые у нас сзади, они просто не привыкли у вас держать в нормальном положении плечи. И поэтому наша задача для того, чтобы сформировать красивую осанку, нам необходимо растягивать как минимум грудные мышцы, переднюю поверхность плеча, и в то же время самое главное – это укреплять мышцы лопаток и заднюю поверхность плеча, для того, чтобы у нас восстанавливался ровный красивый стан, чтобы у нас были развернутые плечи, и тогда вам не придется совершенно постоянно помнить, красивая у вас осанка сейчас или нет и вам не придется тратить своих усилий и энергии на то, чтобы все время думать только о том, как вы сейчас сидите. И для того, чтобы посмотреть более подробные примеры упражнений, которые вы можете выполнять уже сегодня в домашних комфортных условиях, для этого вы можете перейти по ссылке, которая находится ниже этого видео. На этой ссылке, когда вы перейдете по этой ссылке, вы найдете мою подробную статью, которая как раз посвящена устранению сутулости. И там есть три дополнительных видео с примерами упражнений для устранения сутулости и формирования красивой осанки. Поэтому обязательно переходите по ссылке ниже, прочитайте мою статью, обязательно попробуйте эти три примера упражнений. И я уверена, что они вам понравятся и со временем вы начнете чувствовать от них положительный эффект. И если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, не забудьте нажать внизу на лайк, что вам действительно видео было полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я регулярно записываю разные полезные интересные для вас видео. И буду рада также делиться дальнейшими своими наработками и другими видео. Так что подписывайтесь на канал. Буду рада вас увидеть. На связи была Александра Бонина. Желаю вам красивой королевской осанки.